На автомобиле Тида 1.6 Коробка автомат Будет произведена замена масла АКПП Для этого нам потребуется Прокладка АКПП Поддона Фильтр АКПП Масляный Ну и 6 литров масла Ниссановское масло Матик Д Для начала мы сливаем масло С поддона Масло с коробки автомат сливается не полностью. Вот, без снятия поддона, просто с пробки сливается максимум 3-3,5 литра. Это говорит о том, что некоторые умельцы, просто сливая и заливая новое масло, меняют его частично. Закручиваем обратно пробочку, дабы оно не капало с лесарью на руки. И начинаем откручивать поддон. Все вот эти болтики на М6 по кругу подзона. При замене фильтра КПП для начала срываем их. Также сейчас еще будет выбегать масло, которое остается в коробочке. Так как фильтр для того, чтобы поменять фильтр КПП, на данной коробке такие коробочки стоят как на Тииде, также на микре, также на нот. Для замены этого фильтра надо снимать полностью гидроблок. Как вы видите, опять же вытекает масло, остатки масла из коробки. То есть это еще раз доказывает, что Просто слив масла, не снимая поддон и не трогая фильтр, вы меняете только половину масла. Есть мнение замены масла без снятия поддона с помощью вакуумной установки. Но что это делает? Масло под давлением начинает поднимать стружку, которую мы наблюдали на магнитах, на поддоне. И эта вся стружка, опять же, засасывает во все соленоиды, коробки. Этим уменьшает ее срок службы. Чтобы снять гидроблок, надо отключить фишку, подающую сигналу на соленоиды. Все, можем снимать гидроблок. Также хотелось бы сказать, чтобы при его установке, чтобы обратно поставить шток выбора передач, паз, как вот он сейчас на данный момент стоит также при снятии, надо обращать внимание стоит пружинка клапан чтобы ее не потерять видите сколько масла еще Сливается Теперь объясню, почему мы сняли гидроблок Как видите, вот гаечка Это одно из креплений фильтра, болта Которое идет снизу Где у нас фильтр под гидроблоком Сверху гайка При откручивании фильтра эта гаечка остается сверху на гидроблоке и наживить обратно ее невозможно. Теперь просто откручиваем фильтр. Как видите на свету, видно сеточка, где идут затемнения. Это грязная сеточка, которая удерживает мелкий абразив, который не должен быть в масле коробки автомат. Для того мы его и меняем. Все, после откручивания старого фильтра берем новый и в обратном порядке его собираем. Еще раз хочу повториться людям которые ни разу этого не делали не рекомендую самому так как болты все разной величины все разные длины и надо знать какой и куда после замены фильтра устанавливаем гидроблок на место не забываем про пружинку клапан установить это раз и еще самое главное, как я говорил, правильно попасть в шток выбора передач. Само собой, защелкиваем обратно фишку. еще раз повторюсь, болты разной величины поэтому закручивать надо каждый только на свое место после обтяжки гидроблока приступаем к подготовке установки поддона АКПП вычистив магниты снимаем старую прокладочку если мы этого не сделаем то новая прокладочка может пропускать массу Удалив остатки прокладки с посадочного места на коробке, можно приступать к установке поддона. Также вычистив поддон от остатков старой прокладки, устанавливаем новую и можно устанавливать, прикручивать. Поддон коробки АКПП. Устанавливаем поддон. Рекомендации по затяжке болтиков. Сперва их всех наживить. Потом поочередно подтягивать. Дабы нигде не пережать прокладку поддона. Для удобства залива масла надо снять патрубок воздухозабора. Вот тут находится щуп коробки КПП. Через него будет производиться залив масла. Вставляем канистрочку с носиком, который вставляется прямо в заливной щуп. И заливаем оригинальное масло Nissan для коробок автомат Matic-D. Для начала заливаем 4 литра, после чего заведенную машину прокачаем. Залив масло в коробочку 4 литра, перемещаемся в салон, машинку надо завести. Заведя машинку, прокачиваем ее по всем передачам. Начиная с задней. Обязательно в паркинг переводим. Опять задняя. Драйв. Все положения драйва. Первое и второе. Это делается для того, чтобы масло прокачалось по всей коробке. Чтобы вывести правильный уровень прокачал вот так масло по всем передачам перепроверяем уровень коробочки потом машинку прогреваем до рабочей температуры и опять же проверяем уровень масла так как масло на щупе есть два две меточки масла на холодную и на горячую уровень масла проверяется на заведенной машинке рычаг в положении нейтрал машинка на нейтралочке заведенная проверен, проверив уровень после того как мы залили 4 литра мы залили еще 1 литр 5 литр и сейчас на данный момент на щупе Если вам видно, то масло максимум на холодный двигатель. Прогреваем сейчас машинку до рабочей температуры. И опять же проверяем уровень масла. После того, как эти процедуры сделаны и уровень вывели в норму, на горячую, максимум метки горящей на уровне, Процедура замены масла на Nissan 1.6 коробочка автомат закончена. Рекомендую вам менять масло в коробке автомат по регламенту пробег 60 тысяч. Всем до свидания.